Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет о диплодении. Я немножко расскажу вам, как я за ней ухаживаю. И у меня еще две. Одна диплодения и одна мандевила. То есть пополнение коллекции. Чуть позже. Я их покажу и пересажу при вас. Ну вот, как вы видите, моя она даже не красная, а бордовая диплодения, вся в бутонах, у нее огромные цветки, смотрите, у нее прям вот вообще бутоны такие, вот красота, конечно, не, не вообще. Кто не знает это растение. растение, растение это произрастает в тропиках и субтропиках, оно, конечно же, светолюбивое и теплолюбивое. Оно любит солнце, но не прямые солнечные лучи, такие рассеянные, можно сказать, потому что если прямые такие солнечные лучи, полуденные, они будут, конечно, обжигать ее листочки. У меня вот здесь, вы видите, три сорта. Это у меня желтая диплодения. Вот хоть у нее бутончики держатся сутки, но их столько много, что она постоянно цветет. И они в раз вот распускаются 4, 5, бывает и 6, и 7 распускаются за один день. Очень красиво смотрится, конечно. И листья у нее, посмотрите, они такие светло-зеленые по сравнению с этой Этодиплоденией. И вот они рядом прям очень красиво смотрятся. А это моя кудряшка, она пока у меня не цветет, но это очень красивый сорт, розовый, с такой бахромой края. Но я вот смотрю, что у нее между листиков появляются почки. Я все-таки думаю, что она должна вот-вот зацвести. Но вот я сформировала вот такой пышный кустик, я ее прищипываю усы периодически, то есть я хочу, чтобы растение было пушистое. И все, сейчас я ее прищипывать уже не буду, я буду ждать от нее уже цветы. Я просто знаю, что у многих гиплодени не, не цветут. И даже, как бы, можно сказать, не растут. Вот что для этого нужно, для этой красавицы? Я уже сказала, что у нас лето любило. Но не прямые солнечные лучи, потому что обжигает листья. Это первое. Во-вторых,. У нее должен горшочек быть стесненный, то есть ее пересаживать часто как бы не нужно. Вот пусть она, она, во-первых, когда заполняет корнями горшочек, стеснение вот имеется, да, и она начинает цвести, так же, как и остальные цветущие растения. Все по мере разрастания корневой системы. Если давно не пересаживали, то можно, конечно, добавить и грунта. Грунт я использую обычный, универсальный, но два раза в месяц я ее поливаю чуть подкисленной водичкой. Это очень хорошо сказывается на листве, это раз. И второе, она любит, конечно, покушать. Я ее еще и подкармливаю для цветущих растений. Я стараюсь это делать, ну, наверное, раз в 14 дней. И еще я ее подкармливаю раз в месяц хилат хелат железа. Это чтобы не было хлороза на листьях. А раз в 14 дней я подкармливаю ее пертикой для цветущих растений. Ну и все, я ее не опрыскиваю, и тем более, когда она цветет, нежелательно, чтобы капли воды попадали на цветы, они сразу портятся, начинают. То есть я никакие ванны душевые я не устраиваю и не опрыскиваю ее. Я ее поливаю по мере пересыхания верхнего слоя почвы, так как вот сильно переливать тоже не нужно. И как бы пересушивать тоже нельзя, то есть вот как бы золотую такую серединку можно найти. И скажу конечно про зимовку. Зимовку я ей как таковую не устраиваю, она у меня стоит на окне всю зиму, комнатная температура. Она даже может у меня там один-два цветочка на ней быть, может не быть, листья она не скидывает. Но я ей хорошо подстригаю всегда усы, которые она выдает, вот зимние усы, я ей обстригаю, и все. Никакого холода, ничего я такого не устраиваю. И, конечно, полив меньше, полив меньше, и удобряю я ее зимой всего раз в месяц. То есть я не прекращаю, а то раз в месяц я ее, конечно, подкармливаю. Это как бы все равно для листвы, потому что это горшечное растение, все-таки ей нужно чем-то питаться. То есть она совсем в спячку такую у меня не уходит. И как вы видите, она у меня вот с весны начала цвести, и цветение у нее обильно. У нее просто очень много бутонов появляется. Укореняется ну в принципе, неплохо, ну, по крайней мере, у меня она укореняется хорошо, я могу сказать, вот, я ее укореняю, я маме тут череночек отдала, он такой маленький сидит и уже весь бутонок, то есть она цветет с маленького возраста. Мне вообще-то тот чин сорт, конечно, нравится диплодень. вот это бордовый, он такой крупноцветковый, и она так обильно цветет. Я, конечно, и дубликат ее, конечно, себе тоже оставила, на всякий случай. Кто хочет поподробнее узнать, как я укореняю, у меня есть видео, можете зайти на мой канал и посмотреть. И вот пополнение моей коллекции. Это диплодене махровая розовая. Называется Супер Тропер А это Мандевила. Мандевила сорт Космос white Белые душистые цветы должны быть. И вот посмотрите, все-таки разница есть. Ну, как бы вроде говоря, как дикладанье мандевила одно и то же. Они все-таки есть различия даже в листьях. Вот молодой черенок мандевилы. Вы посмотрите, какой большой лист у нее. У диплодения все-таки листья мельче. Вот она прям по листу очень сильно отличается. Вот видите, вот диплодения вот это совсем мелкий листик. У желтой, конечно, уже чуть погруппнее, но он такой округлый, но он все равно не такой. То есть вот у этого взрослого экземпляра листья будут еще гораздо больше. И жел... Ой, желтая, извините. И розовая махровая. Вот тоже у нее листья уже совсем тоже другие. Они, конечно, помельче, не такие, как у мандевилы. Но они очень такие на ощупь, такие, знаете, бархатистый лист рельефный. И мне кажется, что у нее вот здесь вот будет бутончик. Ну, может быть, конечно, это и веточка пойдет. Не знаю. Я просто насыпала сюда универсальный грудь обычный универсальный грунт, я немного добавила сюда пиролитов и все, я просто знаю что и в интернете конечно написано что яблодемия любит кислый грунт там как для азари, ну не знаю я вот на личном опыте я использую все таки универсальный грунт и мне в принципе нравится как ведет растение в нем. Можете, конечно, использовать грунт для цветущих растений, то есть продаются отдельные такие, но я думаю, что нет такой необходимости, просто универсальный грунт и все. Я взяла, ну, свои, опять же, любимые горшочки. Здесь 1,4 и литра, маленькие горшочки. И я, конечно же, керамзит, дренаж на дно обязательно. Ну и здесь, конечно, отверстия тоже есть. Вот насыпала я керамзит. И, кстати, всегда покупала раньше керамзит в цветочных магазинах, вот эти маленькие пакетики. А сейчас покупаю в строительном большой мешок 50 литров на 50 литров. Получается всего 200 рублей, очень, кстати, выгодно. Кто еще не знает. Ну, сейчас две лопатки положу и, конечно же, я им еще добавлю, раз у меня есть удобрение Асмакот идет вообще для экзотических растений длительного действия. Он у меня, кстати, я килограмм брала и он у меня уже заканчивается. Ну вот на такой горшочек я вот так добавляю полную чайную ложку. На ну, что мандевилка первая методом перевалки. Старый грунт я ей убирать не буду. Вот таким образом. Вот. Сейчас она у меня попрет. И, кстати, вот не могу нигде сейчас купить с этим вот, не знаю, чем связано, с карантином. Вот такие лесенки из бамбука. Конечно, для Диплодейни Мандевилла, это же Лиана, ей требуется такая опора. И нигде нету. Не знаю, что... проблема у нас в городе с этим, наверное. Придется, наверное, через интернет заказывать. Ну вот, один я посадила очень быстро. Сейчас второй. Ну, вот моя красавица. А, да, и, конечно же, я поставлю ей вот такую вот с названием. А теперь и плодыню. махровую. Давно хотела такой цветочек я. И, наконец-то, он у меня появился. Я, конечно, очень рада. Сейчас добавлю тоже осмокотиком. А Ну, вот так вот я его перемешиваю, чтобы он там земелька. Мне нравится это удобрение. Оно, знаете, оно как бы никогда не обожжет вот корни, ничего, потому что оно сразу не растворяется, а со временем. Так вот. Тоже аккуратненько, аккуратненько. Ох, это прям отлично горшочки. Мне вообще нравятся эти горшочки, кстати. Эти горшочки я покупаю тоже в Леруа Мерло. Ну вот, пересадила своих красоток я. Теперь в моей коллекции 4 сорта. Я очень рада. Но со временем буду пополнять, конечно, свою коллекцию. Увидимся в следующем видео.